Всем приветики, мои дорогие зрители, с вами снова я в с Wi-Fi, и сегодня меня так позвал к нему на день рождения. Собственно, что может пойти не так? Ладно, давайте уже пойдем к нему домой. В общем, мой большой к нему около дома я сейчас подъехал тут на машине. Вещинка для дня рождения. Моя моя голова вылоза все больше. И говорить, что чтобы мне передать шапку. О, здорово! Ты кто такой? Давай поговорим. Вы хотите купить шляпу? Нет, спасибо, я хочу четвер свои робок созраться. Так, секунду, тиксы, а еще вымерли. Загрузка. Загрузка. Где е? А это мне не нравится. Ничего за такого друг не говорил. Секунду, это тикс? Это последний в мире тикс? Ты да не можешь такого быть? Их же всех удалили. Э, да хенил? Ты ч ⁇ Фейс? Да, господи. Посвяжь, блин, вашего ФНАФа. Ладно. Так, ладно. Меня... Ох, господи, что-то у меня в болит. Здоров, чел. Да-да-да, давай, Дима. Я не пой... А, ты его убил, акустерок, все нормально. Ты снимаешь свои наушники. Вау, клевка. Блин, клевка, что-то. Сюда клевка. Давайте ну, Эм, Секунду, на этом мне чуть не нравится. Мне это сильно не нравится. Я не хочу скеймаков. Что еще здесь делаете? Эти фонарик с Да блин! Вы что дела... здесь Я ненавижу скеймаки, вот честно. Господи! Мы <с мы <с мы будем будем ну, господи, здорово, чел! Ну, господи, я топнулась, я был, блин, скримок, блин, на весь экран. Так, ладно. Так, блинчик, здоров бел, белокожий, снова. В смысле, снова. Я не помню такого, чтобы я снимал раньше. А ну давай сюда пойдем. Робокс хочет тебя. Это мне не нравится это говно. Но я спущусь. О! И скайпать, чувак такой. Как в таких дешевых этих фильмах стрельнуть? ха Это типа цука на мем, ты не пройдешь! Ну блин, ну это классика, ребят. Здорово! Господи, ну не смешно, ну, ребят. Ну блин, ну это реально не смешно. Загрузка, господи. Чего может быть загрузка себе-то я не мне? А что это звуки? Ч такой скримак на весекам, да? Ч-то мне это не нравится. Я вам говорю. Я такой дешевый. А! <свист> так, я вас понял. А ну что тогда? Уже ты и концовки получили. Господи, моя голова чью-то ладно. Опять ты белок уже. Мне кажется, ты снимаешь ее... вот, снова. Да чего не колпотаешь? Это же не Это не клава. О, давал сам. -то. Не надо меня скорее мочить с спины, я так ненавижу. Какой сейчас не То есть мы всегда его забудем. Ну давай туда. Только мне черт не нравится, это помещение, тут слишком темно. Сейчас. Ну ладно! Кто не сдт, тут не пишет шампанский. Опатик. Да господи, сейчас. О, а вот и чей Здорово, друзья, да ч вы, чего вы? Ну, друзья, это же ничего. Уже не трогай торт, вот. окей. Вот это муза! Вот так я понимаю, значит, у нее АП нет. О, дарова, чел! Так это ж ты меня скоемал, да? Я ж тебя помню. Это ж ты меня скотина скоймал, такая. Я тебя помню. Я тебя по лицу скотина запомню хочу ему за ребят если не видите как я флекшу но я флекшу я даже сделаю это блоковый козыдом напьет шеварок на выворот ну что, равно вы все равно не увидите так ладно окей не трогайте не трогайте здорова ты кто такая я тебя не помню а ты же этот Лиза! так, а ты кто? Эээ, -э тебя, по-моему, Алена, да, зовут? О, Андрей, да блок, что ты тут забыл? Андрей, ну что ты стоишь? Ми Миш, ну что со мной мне так? Подскажи. Вот Миша, очнись, Миш. Тебе нормально? ]ombra! А ты? Ты вообще кто? Я тебя не помню. Ты кто вообще? ты такой я тебя не помню ну чё ребят ну куда будем есть -то? так то не дело чтобы вы понимали так то, так -то не дело только -то не ест ладно давайте сидим ребят давайте давайте вместе сидим да давайте я езжу ребят ой я случайно сейчас с извиняюсь, извиняюсь. Ребята, мне это не нравится. Не надо. Что это за говно? Сейчас опять дешевенький скримачок, да? Дешевенький скримачок, да? Дешевенький скримачок. Давай, давай. Я готов. Дешевенький скримак. Где? Мне не нравится. Превьюшечка! Превьюшечка! Превьюшечка! Превьюшечка! Главное, Превьюшечка! Превью... На Превьюшечку тебя возьмём, скотина. Так, всё, на Превьюшечку заскринили. Так, ладно. Эм, шесть, пять, три, три. Ну, слушайте, ребят, я пошёл. Мне что-то нравится в вашей вообще. Поздравляем, ты выиграл. Так, я могу додвигаться. Да, Дай угадать, он сейчас сзади доходит. А это мне не нравится. Surprise, Господи, чел! Ну, зачем такие дешевые скаймаки? Это не интересно. Да, четыре упражнения у него, видимо, так себе. Ладно, последняя попытка. Шесть, пять, три, три. Что бы это могло означать? Шесть, пять, три, три. Что это могло означать? В этой комнате нет никаких секретов, походу. Тут я везде был. Телек вообще на воздухе висит. Эм, а что там было? Я не видел. Что это там было? Там что-то было написано. Блин, жалко, не увидел. Ну да, да. Ну, да, я думала. Ладно. ладно, в общем, что-то мне лень идти, ладно, в общем, я пошел. Чего, давай поговорим, что ли? Угу. Не, спасибо, я тебе шляпу не хочу покупать. Так, я могу почему-то тут забраться. Так тут ты зачем пропал? Могу тут забраться? Может, где-то все-таки смогу. Опа! Пасхалочка. Не, я на такой дешевую ничего туда. Ну вы серьезно. Я в канаву не хочу. Нет, спасибо. Я в канаве не буду. Хотя ладно. Я чуть передумаю. Так. Отчу каналы. Шесть, пять, три, ты. Я помню код. Шесть, пять, три, ты. Так, а это мне не нравится. Хм. 6 5 3, 3. запомнили код? Какая-то кодовая панель. Это что за говно? Ошибка. А, а что за состояние ошибка? Все это были за ошибки. без просто Без А, перезапуск. Чанец. Ладно. Да, эм... И чё? И куда? Я в раю? Да не может быть! Наконец-таки я в раю был! Толстый Вася! Давай, ты бог? Давай, скеймони меня, я готов! давай давай сюда скример давай пожалуйста в рай ну это конечно я здесь король, но это на самом деле не рай. я тут правлю, да, я выберу кто идет в рай, а кто нет ты мне не нравишься, <с> мне уж не надо Умный. Um, hey. то есть сейчас он ну это банально еще. то есть это концовка блин какая странная осетская концовка Опи... и опять я тут что это за таймлайн? ладно я знаю куда мне идти мне надо в канал хрена там в канал попал в тирпич ловить кирпич. так назад я не могу мне нужен ключ для того, чтобы перезагрузить это все говно. Ладно, тут, насколько я знаю, скаймаков нет. Поэтому можно спокойно тут ходить. М -м -м, ну ладно. Ладно, я в рай пошел, Адилас, Амигус. Ладно, скажи, мы на этом закончим раю. Вася, зачем ты ворота сломал, дебил? Я хочу с рая уйти. Можно я спрыгну? Да блин, должна нормально не дадут поместить, блин. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сегодня был я, Джейвэй Спайфай и сложная ситуация в мире. А, ки